Всем привет! Многие хотят жить на берегу океана. Но сделать это можно абсолютно по-разному. Сегодня мы в гостях у человека, который поменял свою квартиру в Минске на дом на колесах и приехал на нем сюда, на побережье Атлантического океана в Португалии. О, привет! Привет! Вот, это самое, значит, уже это. Это как раз это вот мы пили. Черный пуэр, шуб, а это уже вот красный, тоже китайский чай, очень интересный. Кстати, вареница это из Литвы, Вера передала, сама делала у нее на городе да, росло. и росло. И, вот, и медок тоже, ну, натуральный, домашний. Супер, вот, спасибо. Вот. Слушай, а скажи, пожалуйста, как вообще пришла идея уехать в Португалию, бросить все и уехать? Я вот постоянно вот путаюсь на несколько моментов этого вопроса. А, про выбор страны либо про, про решение если про решение, решение а вот если, как да, ты бросил все если уехал. про решение э, слушай ну каких-то последних несколько лет там в процессе размышления у меня появилось предположение что мы слишком слишком переоцениваем э, ценность привязки к месту э, к недвижимости там, ну, к бизнесу ну понятно что у каждого как бы свой ну, свои какие-то интересы жизненные, свои ценности свой стиль вот. но я понял что ну, что да. я на том периоде, когда я понимаю, что жизнь довольно-таки краткосрочна, да. вот, и я бы не хотел бы в конце своей жизни понять, что у меня было столько возможностей, и я остался в Минске, может быть, у меня была бы квартира лучше, может быть, бизнес крупнее, может быть, машина круче. Но понимать, что я мог уехать куда-то к Атлантике, либо к Индийскому океану, либо еще куда-то, а У меня жизнь закончилась здесь. Ну, нельзя тебя назвать тауншифтером, вот. потому что ты, в принципе, и в Минске жил так, аскетично, да? Ну, отчасти, да. Ну, это скорее даже не, не безысходность, а да. скорее, просто. Я знаю ребят, которые где-то придерживаются более аскетского образа жизни. Частично им это нравится, частично обстоятельства такие, но мне ск скорее нравится. То есть то мои последний год-полтора в Минске проживания на побережье, в центре города, в караване, в прицепе, а не в кемпере, как этот, да. вот, это ну, было такое решение. Я... Сознательно у тебя да, квартира да, есть? Да, да, у меня то есть, была квартира, просто как я уже там немножко касался уже этого, я там спустя там, два месяца осознал после покупки каравана, что э, я там был два-три дня, наверное, дома. Вот. Mm -hmm. И мне не особенно то хочется туда возвращаться, поэтому я выбрал хорошую набережную там, где у моего друга был э, реверс для, вейкспо... для вейка... э, вейкбординга. И мне понравилось там просто жить, и ну, я так и решил, с одной стороны, мне это было в кайф, с другой стороны, это был такой тест, а как это вообще может да. быть, если я куда-то выдвинусь, там, в другую сторону, в какое-то другое место. И... Буду таким образом жить где-то на побережье, ну, протестировать в экстремальных прямо условиях, там, в мороз и так далее. Ну, Я понял, что э, ты говорил про Индийский океан. Ты рассматривал не только Португалию для да. выезда, да? Я, да, я рассматривал. А, а, а, это мы типа плавно сейчас переходим. Почему Португалия? Да. Я сейчас поверхностно этого коснусь. Да? А, у меня получаются основные критерии. Это климат. То есть зима должна быть не ниже плюс 10. Плюс 10 это самая адская зима должна быть. Второй критерий минимум это море, максимум это океан. Да. То есть возможность там, да, заниматься серфингом. серфингом. Третий, третий критерий он был такой. Ну, четвертый критерий, наверное, да. Это экономическая ситуация относительно, относительно терпимая. То есть у меня не было критериев, чтобы это прямо. Государство Германия, с каким-то да. да, большим достатком, да, То есть, чтобы это просто не был какой-то такой там ад, как э, в, в богом забытых провинциях Индии, там да, где да. По, по, повсеместные кражи и грабежи. То есть Индию ты сразу отбрасывал? Не совсем, не совсем. Сейчас скажу, как она отпала. Ну и, и само собой более-менее лояльное отношение между, ну комфортное отношение между людьми, ну из обзоров я уже, конечно, брал, и лояльное отношение между там, государством и... Там, людьми местными как бы и приезжими и так далее и рассматривалась перво понятно в популярной истории получается первым стояла Испания угу. есть иллюзия да, там, что там очень легко как бы там как-то легализоваться что? и прочее ну, вот. и в принципе мне она во многом подходила но соблазняла еще Португалия Атлантикой Португалия стояла, наверное, на втором месте. Третьими местами стояла Индия и Таиланд. Но там была сложность в том, что мне нужно было туда, чтобы попасть на машине, мне нужно было пересекать страны такие. Короче, у меня был выбор. Либо через Иран, либо через Пакистан. Так. Вот. И вот тут под большим вопросом стояла Индия, Таиланд. Потому из что, сложности переезда да, потому что Пакистан там а, война Иран он а, подходил ближе но уже тогда было все это дело под вопросом также был под вопросом Южная Африка хотя у меня там знакомая живет в Йоханнесбурге но, ну и это конечно на 10 тысяч километров дальше а, в итоге уже там после монитора обзоров по разным странам по условиям, по отношениям а, выбор пал все-таки на Португалию надо сказать, что ты приехал из Беларуси на машине, на вот на, в этом кемпере. Да, да? на этом кемпере. И, Это... и ты да. изначально планировал перемещаться вот так, вот? Да. то есть не, не лететь да. и покупать, да. а да. купить и приехать. Да. Да. Да. Я уже в обзорах других ребят такое встречал, и я вот полностью с ними соглашусь. Это разные два путешествия, самолет и машина. Да. И на сегодняшний день, при возможностях лоукостов и прочего, конечно же, самолет во многом часто бывает дешевле и комфортнее. Да. Вот, но это два разных путешествия, это сесть в Минске или в Вильнюсе, или в Киеве, или в Москве в самолет и выйти в Лиссабоне, там через 2-3 часа, это одна история. И совсем другая история, как в моем случае, я выехал из Вильнюса, у нас был, где-то мы останавливались на день, где-то на 3 часа нам было достаточно маленький город посмотреть, где-то на 3 дня. И у нас пошла цепочка, там вот в Фейсбуке у меня там прорисована это карта, да? да? Это Варшава, Дрезден, Берлин, Дюссельдорф, Амстердам, Брюгге. Брюгге, он случайно появился, мой друг смотрел он фильм «Залечь, да? залечь на в Брюге. из Из-за этого нам хватило три часа, но вот этот город стоит посетить. Да. Но и 3-4 часа, полдня достаточно, чтобы его увидеть. Брюги, Париж, Барселона и Лиссабон – это совсем другие путешествия. Это это вообще не сравнимо. но если кто-то смотрит на финансовую сторону, да. нереально в пределах там 800-900 евро на топливо, ну, ну до 1000, да, там, там с платными дорогами, нереально посетить вот эти страны с этими городами за эти деньги, если уже говорить о деньгах, но тут все-таки вопрос, наверное, не в деньгах. Путешествие в дороге – это совсем другая история, чем вот эта телепортация из точки А в точку Б. Слушай, варенье тети Вера отличное просто, тетя Вера очень спасибо. Чуть дожила. Слушай, но ну план есть какой-то уже? Что делать дальше? Слушай, тут такой двоякий момент, он как бы есть, его и нет в то же время. А почему есть и нет? То, что я планирую, оно, во-первых, может не получиться так, как я хочу. Это одна да. сторона. Вторая сторона, я понял, что Сегодня у меня мысли в таком направлении идут, завтра они могут измениться. Давай поговорим о там, перспективе одного-двух лет. Что ты планируешь делать? Что я планирую делать? Или что ты хочешь, чтобы было через год-два? Mm -hmm. mm -hmm. Через год-два я хочу э, ну, иметь какой-то официальный статус, чтобы э, не, ну, не привязаться к каким-то дискомфортом, да, там, взаимодействие со страной. Ну, вот. И такой минимальный план. Ну я не знаю, может быть это какая-то лирика будет, не лирика, но вот как я уже об этом размышлял, я планирую устроиться на работу, там, ну, даже на, там, не знаю, на нелегальную, на какую-то, ну, в смысле нелегальную, там не без какого-то договора, контракта mm -hmm. и прочее, на небольшую какую-то там оплату а, по по двум причинам. А, одна mm -hmm. причина это дабы не привыкать просто к безделью, вот so. Это первая сторона, да. Вторая сторона, рано или поздно там какое-то небольшое сбережение, которое у меня есть с собой, оно закончится. Вот. И зачем его тратить уже сейчас, когда можно а, тратить на ту же еду, а, деньги заработанные. И третья сторона, а, невозможно получать какие-то новые идеи, а, как-то а, как развиваться, двигаться, а, интегрироваться, знакомиться с людьми, понимать менталитет, учить язык. А, какие-то узнавать особенности просто находясь сидя в кемпере да. вот. для этого нужно выходить за пределы кемпера Флак. и я понимаю что даже если бы у меня бы там к примеру в запасе там было бы там 30 40 50 тысяч там евро которые могли бы мне обеспечить там много-много ну, лет как бы проживание а, все равно я бы там пошел бы устроился там не знаю там посудомойкой в макдак да, там, да. сборщиком винограда ну, вот, то есть вот эти вопросы как бы социальности и престижа они меня не особо беспокоят ну вот, а сумма большая. Но ты уже анализировал, на что ты можешь рассчитывать? Ну, наверное, да, ты да, уже перечитал, конечно. Да, конечно. Я, я ну, мониторил там Facebook, там запросы, потребности, поиск. Вот Понятно, что я что-то даже отсортировал. То есть, моя специализация я электромонтажник, да. да. И точно это то оно мне надоело. Я, то не, не, х... хочешь, я, я да? не хочу этим заниматься, как бы. Хотя это, в принципе, может приносить неплохой доход. Более того, вот моя. Моя знакомая хорошая вот, в Барселоне. Она говорила, что ее мужу вот, нужен хороший да. специалист в этом плане. Но что-то я как бы не так я хочу денег а, настолько, насколько я не хочу. То есть заниматься собирать виноград этим. интереснее сейчас? Я люблю виноград. Ага. Я люблю виноград, я люблю клубнику. Я не знаю, я предпочту не знаю сборку винограда за 500-600 евро, чем работать с электромонтажником в Барселоне там, за тысячу евро. Но это на сегодняшний день, я да, не знаю, да, возможно да. завтра там что-то я там, что-то мне может измениться, но вот на сегодняшний день это Давай так. поговорим о деньгах, вот, mm -hmm. э, ты планируешь свои расходы каким-то mm -hmm. образом, наверное, вот, ты думаешь, сколько надо денег на тебе, чтобы месяц жить? Mm -hmm. Верно, планирую. А, Опять-таки они многие взяты из, ну, обзоров людей yeah. и, ну, частично какие-то мои расчеты, да? если брать из твоего обзора, те, которые я тебе задавал вопросы, то есть у тебя супруга на начальном этапе в эконом режиме уходила 150 евро на еду. То есть, соответственно, делим на два, мы получаем 70 евро. оттуда отсюда я убираю вино, убираю все. Нет, нет, нет, ну там вина не было. Ага, окей. Я вегетарианец, то есть мы убираем мясо, птицу, рыбу. Здесь у меня остается овощи, какие-то минимальные крупы. То есть я вот так полагаю, что там на 70 евро я в принципе довольно-таки комфортно могу питаться. То есть это статья расходов. Статья расходов квартира 250-300 да. евро отпадает. Потому что ты планируешь... Потому что меня вот уже... я здесь живу. Да. да. В эту статью расходов можно а, лишь добавить два баллона по 20 литров газа, которые можно заправить на заправке по цене, если не ошибаюсь, где-то 50 центов да. за литр. 50 есть, да. Ну да, это там что-то там... Ну условно да, это копейки, там, да. да 15-20 евро это на, на месяц на газ, то есть э, вода она есть, это на проживание. То есть 20 евро на проживание мне надо, значит. Если, ну это если пользоваться активно газом, потому да. что, то есть та электростанция, которая у меня стоит на крыше солнечная, она в принципе может покрывать да. мои расходы по приготовлению еды там, ну, и обогрева. давай вот о том, как жить вот так, mm -hmm. мы поговорим вот в следующем mm -hmm. видео. Mm -hmm. да. ага. А, да, примерно 100 евро так. ты планируешь тратить на еду? И... Да, в эти 100 евро и проживание можно включить, да, да, да, да вот да. этот газ, а, то есть а, у меня остается статья расходов, а, мобильная связь, ну, скорее даже интернет да. ну, вот. ну, условно, 50 евро <с> Да, условно, даже можно там набросить, потому что мне интернет нужно больше, потому что у меня автономное передвижение, ну, окей, 50 евро и э, статья расходов – это транспорт. Да. Выпадает там, насколько я узнавал, где-то порядка 80 евро проездной стоит, ну, вроде бы где-то да. так, да. Ну вот, э, скутер у меня потребляет максимум 3 литра на 100 да. километров бензина. Скутер, да, да, да, да, то есть получается, там у меня там статья расходов там, там 20 евро. Итого мы имеем, что 100 евро – это ну, еда, проживание, мало, да. там 50… Ну, у меня там статья расходов евро. в месяц – 200 евро, да. да. То есть, в принципе, с этих 500-600 евро я могу... Которые себе... ты планируешь зарабатывать? Да, которые я планирую зарабатывать, это 500, это, я планирую там в самом таком не очень комфортном варианте, там, без, без договора, там, как бы там, носить там ящики да. с виноградом. Да, да, есть, да, да. У меня, в принципе, остается свободных 300 евро, которые я могу там потратить на какие-то там, не знаю, там, химию, носки, кофе. В общем-то, вот так, такие у меня планы по расходам. Слушай, а скажи, пожалуйста... А что бы ты посоветовал тем людям, которые вот просто задумываются о переезде или думают что-то изменить, но еще не знают, что делать, куда ехать, как брать информацию, ну, боятся, знаешь, вот привыкли жить в своем мире, но вот чувствуешь, что это не то? Слушай, если прям вот делить а, про сомнения и про информацию, если да. этот вопрос так да, вот разделить, да то про сомнений на самом-то деле дело, деле просто, а, потому что непонятно, а, что, мы, ну, что мы теряем вообще, что я теряю. Mm -hmm. mm -hmm. Останусь я в Минске и встречу свои 80-90 лет я да -да. в Минске, в парке Горького, там, на улице Тимошенко, на которой я когда-то жил, Стабильный или еще где-то, да, да независимо, как, какая у меня там, даже если это будет финансовая, какая-то бытовая база гораздо лучше, но я буду все в том же Минске, да -да. но, а, либо, может быть, ну в не очень там такой хороший комфортный там финансовом плане э, ситуации это будет это будет Лиссабон это будет Алгарве это будет Пенише это будет э, Гоа это будет Австралия либо какая-то страна перед тем как я выехал один мой новый знакомый он сказал такую фразу что два человека прожив 10 лет они проживают разный отрезок жизни тот, кто прожил 10 лет на одном месте, и тот, кто прожил 10 лет путешествия. Да. Тот, кто прожил на одном месте, проживает 10 лет. А тот, кто прожил эти 10 лет путешествия, он во временных рамках прожил те же 10 лет. Но в объеме прожитой жизни да, это да. невозможно сравнить. Да, вот да. я сейчас чуть больше двух недель в пути, и я, наверное, больше уже года прожил. Тут. Да, две, две Слушай, недели. Вот, а если mm -hmm. технической части а говорить, техническая часть, вот, техническая, да? да вот. Ты принял решение все понял надо ехать. С чего начинать как узнавать информацию ну на самом деле все просто вот вам, вам я очень много вот сталкиваюсь с похожими вещами да и в каких-то твоих там обзорах комментариях и в обзорах других людей это вот готовность как-то коммуницировать быть более-менее гибким более контактным mm -hmm. вот а, до того как а, я вообще понимал что я поеду в португалию yeah. а, я а, мониторил facebook мониторил youtube мониторил Google. ты писал в поиске Португалии или что? Я на тот момент, я еще не знал, что будет Португалия, и я сейчас даже по цепочке не могу вот воспроизвести, но это были разные, там, иммиграция, путешествия, да. там, Португалия, Испания, Гоа, дороги, то есть это были разные какие-то просто на YouTube ролики о путешествиях связанных, вот такие моменты. Потом каким-то образом э, начала выделяться из всего этого объема Испания-Португалия, где выделилась Португалия. Я нашел э, две группы, где я нашел у тебя вот, э, mm -hmm. русский в Португалии и там что-то русскоязычный в Португалии, mm -hmm. что ли. Ну, вот, и там уже э, дальше следующая такая цепочка. Это сначала э, такой долгий, нудный, тяжелый, глубокий мониторинг просто стены. Просто чтение материалов, да, да. потому что на тот момент, э, вроде бы, мне все надо, мне все нужно узнать, но да. я не знаю, что мне надо. Да, И да, да. Это там многочасовые, ну, никакой многочасовые, многодневные, то есть, э, прочитывание постов, там, так, маникюр неинтересно, угу, так, угу. ищем работу, там, э, на работу ребят с категорией Б неинтересно, так, там, вопрос, к примеру, э, окончилась виза, о, это интересно, да, да, да. вот, там, дальше поехали, там, там, э, сто, он... Стоимость аренды квартир, о, это интересно. То есть, когда уже э, э, ничего ценного я для себя не нашел, дальше уже для меня выделились какие-то люди, там, ну скажем так, более активные, которые предоставляли более более какую-то технически ценную для меня информацию. Это были, был ты, э, ну и еще пару человек, да. Ну и как, как еще это все началось, да, я начал тебе напрягать mm -hmm. мозг, там какой-то кучей вопросов. Но вот ты мне начал лично писать. Да, да, да, да. да ну, да. ну да. само собой. То есть, и опять-таки э, э, мне там не 16 лет я понимаю что мне нужно где-то где-то кто-то назовет это лицемерием мне кажется это коммуникабельность потому что э, с парнем там которому 19 лет с серфером ему подходит один стиль общения да -да. Э, там с женщиной который там да у там э, дочка там старше моей там бывшей подружки но ну, вот э, там, который там, ну, далеко за, очень далеко за 40 понятно для нее другой стиль общения и да -да. соответственно э, тактичность гибкость и терпение, потому что опять-таки люди разные, кто-то отвечает, кто-то не отвечает, кто-то более мягкий, кто-то более строгий, кто-то более жесткий. Вот. И то есть, началась уже коммуникация на личном уровне. С конкретными людьми. Да, да, да. И вот не всегда как бы это прямо было, что там прямо с распостёртым объятием да. у всех людей. Семьи, бизнес, да, да. дела. И куча таких же, как я, которые задают вопросы. Иногда мне просто говорили, слушай, вот есть ссылка на канал посмотри там, не найдешь ответы, тогда можешь задать да, вопрос, да. ну и до более прям жесткого, ну как мне так казалось, но это, мне это все понятно. Да. То есть в принципе вот такой способ, ну вот, и уже вот из него уже выделение, тогда уже становится понятно, что мне действительно нужно узнать, что мне, что я не могу запомнить, это взять там в заметочках в телефоне записать, да. так, планы поездки, Класс. первый день там, в, это, миграционную это, службу, три да. дня, э, стать на учет, я в стране, там, в течение там такого-то месяца сделать то-то, то-то. Ну, это тебе все набросали? ну э, и я в том ну, числе, да. Э, да, ну э, я задавал эти вот вопросы и соответственно у меня там заметочки, там поездка, Португалия и все, все это расписывается, но эта подготовка такая не два дня, неделя, месяц, то есть э, подготовка к поездке у меня началась ну, приблизительно год-полтора назад, ага. ну, вот, ну, и где-то год назад мы с тобой познакомились. Да? Вот, ну пример. При, Слушай, э, давай заканчивать видео вот, о Португалии, давай в следующем видео поговорим о mm -hmm. том, как жить вот, в доме на колесах. Ты mm -hmm. прожил уже почти два года в доме на колесах, ну, да, да, да. как обустроить быт, как там мыться, как готовить mm -hmm. кушать. Mm -hmm. Ты поставил солнечные батареи, да, ты да. абсолютно автономный, да, вот да. надо воду только да. выливать и выливать да. в следующем видео. Ну, да, еще будут фильтра, чтобы можно из реки было брать. Круто. Угу. В следующем видео, через неделю поговорим об этом.